Интересно, елочка, смотри, таких у нас не растет. Всем привет! Сегодня у нас 18 июня и мы решили посетить очередной курортный городок Феодосию. Посмотрим местные достопримечательности, какие здесь пляжи и сама набережная. Итак, в начале нашей экскурсии храм Святой Екатерины, который известен своей оригинальной архитектурой. Находится он напротив автовокзала по адресу улица Федько 95. Закладка церкви была произведена 1892 году во имя святой Екатерины. Церковь продолжила архитектурные традиции 17 века. В основе ее плана греческий крест. Стены на высоком цоколе по углам разделены колоннами. Обрамленный портиком вход расположен на западной стороне. Над входом изящная звонница. Верх здания опоясан системой кокошников. Над церковью возвышаются пять небольших куполов, окрашенных в синий цвет и усыпанных звездами. Кокошники разных размеров украшены резным узором. В 1937 году церковь была закрыта и превращена в склад. Спустя 4 года во время войны вновь была открыта немецкими оккупационными властями и с тех пор больше не закрывалась. Сейчас она является одной из немногих действующих церквей в Крыму. После ремонтно-реставрационных работ, проводимых с 1999 по 2002 год, церковь вновь обрела светлый, нарядный вид и стала заметна издалека. Сейчас храм святой Екатерины Феодосии является центром целого комплекса, куда входят еще одна церковь Иоанна Крестителя, библиотека, воскресная школа и гостиница для верующих, приезжающих посетить интересные места Крыма. Дом офицеров на улице Куйбышева, 25, это своеобразный дом культуры, в котором проводят большинство событий культурной жизни города. Изначально строение возводилось с целью расположить в нем синагогу, потому что прежняя уже не могла вместить всех желающих. Здесь мы оставили свой автомобиль и продолжили свой путь к пешеходной части улицы Галерейной. Улица Галерейная – одна из центральных улиц и главных туристических маршрутов города. На ней расположены дом-музей Александра Грина и картинная галерея Айвазовского. На пересечении с улицами Русская и Земская установлен памятник «Влюбленные» и памятная доска с текстом указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении города Феодосии Орденом Отечественной Войны Первой степени. Перейдя проспект Ивазовского и железную дорогу, выходим на набережную десантников. Здесь же установлен мемориальный памятник феодосийскому десанту, посвященный крупной десантной операции на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны, которая проводилась в период с 26 декабря 1941 года по 20 мая 1942 года. Изначально успешная операция в итоге обернулась катастрофой, унесшей жизни более 130 тысяч советских военных. Около 170 тысяч попали в плен. В ходе боев целые три армии СССР были окружены фашистскими захватчиками и уничтожены. В результате значительно ухудшилась ситуация с осажденным Севастополем и открылся путь на Кавказ. Из-за грубейших ошибок планирования операции также были потеряны 5 судов, 35 танков и более 100 орудий. Памятник был открыт в 1994 году на том месте, где во время боев располагалось зенитное орудие. Погуляв немного по набережной и проспекту Айвазовского, дошли до дачи Стамболи. Дача Стамболи – одна из достопримечательностей города Феодосии, которая часто изображается в различных путеводителях, видовых открытках, рекламных буклетах, как своего рода символ города – памятник культурного наследия. Внутри расположены музейная экспозиция и реставрационно-выставочный центр подводной археологии. Дача расположена рядом с железной дорогой зданием санатория «Волна» напротив Сарыгольского моста. Возведение приморской виллы по проекту петербургского архитектора Вегенера началось в 1909 году и продолжилось пять лет. Купец первой гильдии Иосиф в сын табачного фабриканта Вениамина в хотел преподнести усадьбу в качестве свадебного подарка своей будущей супруге. Строительство дачи обошлось Иосифу в Стамбули в очень крупную по тем временам сумму – 1 миллион 100 тысяч рублей. Но в отстроенном особняке Иосиф Стамбуле прожил всего 3 года. После Октябрьской революции вся семья Стамбуле покинула Крым и поселилась по разным данным, не то в Турции, не то во Франции. В 1920 году дача стала местом размещения ВЧК. С 1921 года в помещениях дачи располагался один из первых в Крыму санаториев для трудящихся. В 1925 году санаторий получил звание «Московский совработник», а перед войной санаторию присвоили имя Иосифа Сталина. Во время оккупации города немецко-фашистскими войсками дача служила госпитем для немецких раненых солдат и офицеров. Рядом с ней находилось немецкое кладбище для военнослужащих 132-й пехотной дивизии. После освобождения города кладбище сравняли с землей, а дачу переоборудовали в пенер-лагерь для детей, переживших оккупацию. Эксгумацию захороненных на кладбище провели только в 2003 году. После распада СССР дача выкуплена частными лицами и превращена в ресторан. Несмотря на то, что она стала объектом бизнеса, Дача постепенно разрушилась. Сейчас на ней ведутся реставрационно-ремонтные работы. Поэтому вся красота архитектуры в данный момент нам недоступна. Фонтаны не работают. Вот опять какая-то съемка идет. на Субтитры сделал